Так, шо там? Ой, там тоже чат. О, тут поперло. Так. О, зачем СССР восстанавливает, а не Русь с золотым знаме... знаменем, наверное, да, или знамением. Вот, это мы подкорректируем все. Не люблю ГМО. Правильно, ничего там. Это, наверное, это край а. Ани. Ага. Так. Вот. Очень рады, вот. Смотрят даже, два человека, даже комменты. Привелики, поклоны, благодарность. Первый стрим да, для, даже для первого зрители, раза замечательно. Вот, слушатели хорошо. Надеюсь, что более-менее слышно. А так, в принципе, этот самый, конечно, основной э, трансляция вот на да, вот этот на... микрофон, естественно, студийный. да. Вот это будет на, вот, на ресурс идет, на них смотровой. Такие пироги, да. Ну, в Однокласснике, безусловно, и та, и другая версия будет. Вот, по-любому. Очень рады, что присутствуют. Очень рады за комменты. Да, никакого ГМО. Все должно быть абсолютно природное. Абсолютно природное, да? Вот. Нужно восстановить те сорта, которые якобы погублены, но есть дело в том, что мастера, вот мы показывались неоднократно этого американского. Да, просто... 20 лет восстанавливает яблоки ищет забытые. Забытые там, потерянные эти самые. Очень много восстановил. Ну так вот, видите, есть такие эти самые, да. Это не вот этот билли э, э, двинутый, а да? С семенами это, в этом. Да, это видно. реальные эти самые волшебники, да, вот, такие вот пироги, да. Поэтому все, э, все восстановим. А то, что не восстановится, мы э, создадим заново. Да, вот вот. Как он их, где он их нашел? По карманам где-то или по, эти, по подвалам? Как он их восстановил? Где-то это по почте заказал. Вот. Почему опять же мы говорим, поэтому опять же, мне меньше смотрите вот этих всех этих Артемов, вот, э, э, э, идиотских, да, мир выглядит совершенно по-другому, или вы захотите стать э, полноправно, да, э, его творцами, его держателями, хранителями и настоящими жителями этого живого мира. Да? Или вы будете слушать вот этих всевозможных дегенератов, вы будете без конца тратить свою энергию, и рано или поздно вас отсюда просто-напросто сотрут. Да, и, и будете оставаться обывателями, вот этими продолжать быть. Вот. Мне, конечно, обидно за вас, но Фу. за уши тянуть я не могу, не хочу, не имею права. Так, ну давай, фото. Евгений Йош, космоса нет, но для чего звезды? О -о -о -о, это мы точно знаем, что это звезды, вот, вот эти... Ну, опять, опять же, опять же <свистит> вот, <свистит> по поймите самые, вот посмотрите, посмотрите вот. то, что говорится. Вот, если вы не видели, <свистит> вот, если вы можете попасть э -э На в, планетарий, а, э -э вот в это... планетарий, значит сходите в планетарий, посмотрите. Все эти звезды транслируются отсюда же, точно так же, как в планетарии. Вот, если у вас не хватает уровня осознанности понять это, э, увы, ах, вот, значит, первые ролики в помощь, вот, и э, посмотрите еще в поддержку, да, уважаемого мной, но его колбасит вот так вот, на 180 градусов, да, уважаемого Андрея Тюняева, вот он рассказал, что официальная наука уже начинает признавать, вот, что огромное количество звезд исчезло, а некоторые появляются, и оказывается их очень легко и просто подсветить, они да. подсвечиваются с поверхности Земли. На каком-то стриму мы демонстрировали этот ролик. Помнишь, какую-то новую э, обсерваторию mm -hmm. открыли с лазерами, они туда лазер посылают, прям открытую уже это оговорится. Ну, поэтому... И это копейки стоит на самом деле. Вот. Для вот этого над национального этой херни, конечно. Так, ладно, давай этот, этот космос. Mm -hmm. <связь> вот. Поэтому, если вы <связь> этого не понимаете, я, ну, я могу помочь только тем, что вот, подсказать, что смотрите, Читайте, приходите, вот, задавайте вопросы. Э, желательно живьем, на вечерке, тогда это будет полезнее для всех. Это будет под фиксацию вот, полезно. А повторять одно и то же, что я давно уже многократно озвучивал, доказывал, тимовского, аргументировано, э, это неинтересно. На вечер с удовольствием буду общаться. Вот, вот такие пироги, да, совершенно другой. А так, Тимовского помощь, э, давнишние наши стримы, ролики, э, Андрея Купцова, кого еще можно посоветовать? Книги можно почитать этого, у которого сейчас старческий маразм прополлон он конкретно там американцев Мухин. Мухина. Вот, Юрия Мухина, который сейчас немножко уже постарел, да? У него проблемы. А так, в принципе, это самое. Вот. Ну и включайте так, разум. Давай, давай.